Привет пацаны, девчонки, всем привет. Рад приветствовать вас на своем канале. Итак, сегодня выехали вечером на рыбалочку. Нахожусь я на реке Днепр. Город Днепрозаженска, менское дамба. Сегодня будем ловить на убийцу карася. Выехали на ночь с ночевкой. Вот. Такое затока. Ну, вернее не затока, а такой Днепр, такой разлив. Вот. Сейчас берем все снасти Идем туда Рыбаков сидит очень много И каждый хочет что-то поймать Но ну, мы сейчас проверим Еще раз свои снасти Убийцу карася И гороховую мастырку Итак, ребята Поехали Что с этого получится Мы увидим в конце этого видео Так Прошла ночь Ночью съемки не было, света не было, но была хорошая рыбалка. Сейчас Саня вытянет, посмотрим, есть у него или нет. Короче, ребята, ночью была рыба, и шел карась, плевали, ловили. Вот только не было как сделать съемку, потому что не было света, а без света снимать нету смысла. Уже идет рассвет. Красота. Просто супер. Рассвет светает. Вот брат тянет. Ну непонятно, есть или нету. Нету. В общем, сейчас перезарядим и будем забрасывать. А как все делаем, покажу чуть позже. хорошее так и скинулось волны разошлись отлично а мы что-то пока не без поклевки короче рыба клевала ночью тогда расцвело клев прекратился Но свет и клева нет Короче, одни зацепы, одна трава. Трава постоянно цепляется. А сейчас утром еще и малька начала, короче, ловиться. Малька клюет. Поэтому будем, наверное, заканчивать сегодняшнюю рыбалку убийца карася мы второй раз уже испытали, я испытал днем кривало, поменял место, то был в ченгаревке домоткани, а сейчас не в Прозоржинске, что там клевало днем, что здесь клевало ночью, так что снасть работает, но будем собираться. Заканчиваем сегодняшнюю рыбалку, у нас не дуплет, у нас трио, вот так работает с снастью убийца карася, сразу берет три Карась и две верховодочки, молодец Итак, друзья, вчера приехали на ночь на рыбалочку Ночью съемку не вели, потому что света не было, было бессмысленно. Утром клева практически не было, но был клев ночью. Вот сегодняшний наш ночной улов. Карасики. Как вы видите, снасть убийца карася работает не только днем, но и ночью. То есть, снасть от магазина Баркас, от его хозяина, от его продавца и консультанта Димы, снасть работает. Наверное, сегодня или завтра заеду и познакомлю вас с его магазином, и лично с Димой. Ну, а вам всем пока. Ставьте лайки. Кому не нравятся дизлайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.